Да, вот твои рога бы мне на стенку. А ты маленький еще. Так вот они у вас тут ждут-то. Ребятки, они у вас вон где ждут в душах. Вот они, смотри, вон. Так не бойся. Он сам убил. На, держи. Ну, вы так не накормите, они у вас голода останутся. Вы им доставайте и поднимайте. На, аккуратно, вот так вот, вот. Держи, смотри. Вот так вот. Раз, он ротик вот, взял. Он не берет сам. Вы просто так наложили, да? Ну. Он маленький дикобразик вон малюсенький. это будешь кормить или у вас не дотянуться вам на морковку просунем и держи так mm -hmm. вот не бойся я их уже? конечно кормил <серкнули> держи когда он вот не страшно да? еще будешь кормить ну они сейчас едят, сидят, Сейчас хлопает. Оля, там еще, еще занимались. мальчик? совсем совсем молодом. Там, там, еще... там еще эти маленькие. У них Что, орешки тоже лопаете? <смех> да, держи. Дикобразов <смех> накормили. Да. А папа енотов у вас кормит? Орешки Орешками, да. Все идет. вообще все. Все едят? Кроме ага, понятно. О, Наташа, ты видела? Иди, Иди сюда. Смотри, моет угу. орешек. Вай, вон еще лайк. Смотри, Маленький Это... смотри, там да, держи. Валя.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 Нормально. тут, да? Как будто бы я вот поклоняюсь. Я как будто бы наклоняюсь в этом всем. Да? Хотите Пойдемте. Сова, сова. Сколько тут сидят? Ах ты совушка, сова! Ты большая голова! Сейчас, подожди, это а да, покусный. Верблюд, да? Ну, а тут, что? тут никого. Тут никого тут, наверное, загоны чуть-чуть. Да. Верблюдах написано, не кормить. А ну". Да, Не плюнет? Ой, какой Это тенец еще. Это тенец? наверное, я думаю, Трауса морковкой можно покормить, написано. Можно? Угу морковкой да вы а дайте сюда подойдем чтобы Тупо они два были стрел. давай я возьму Валя, пони. Я туда пройдем, О, <смех> ничего вы жрать да. Берем, да, вон ходим в Ничего, Застрял. А вон большие там вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон. Наташа, конечно. На да, а кормить нельзя, написано. А Маркова? сейчас Киришу, воду пьет. А хотя у этих ничего не написано. Просто не знаю. <свят> <свят> Что, я тебя фотографирую, да? Ой, такие большие. А я на А что, а что у меня тут и дубль? Такие-то козочки у нас <гаспортирую> есть, <гаспортирую> да, Виктория? Красиво. Это бежит, бежит, бежит. Любите такой. Красиво. Это кто? А Козлик Это такой или козочка. Это как нас. Я хочу потом как наш такие установки. А вот эту этот кармичое. Ч ли? Голодный. Я буду теперь делишка. Дай да, потом недели. Что, вам не достается, что ли? А я не так.. Ой, а что ты сборка? Этот козел самый наглый. Это козел? Еще можно морковочку подать. Кодликом, вонючим. Ой, ну на морковкой морковь. корми Валянь, Успевайте кормить белых, пока я отвлекал этого. А я их Нет морковки один. Хитрих лебушек только. Пони-то дайте им, Пони-то съест морковку. Но пони съела. Пони, слушай. Ну ты через сетку-то туда подай. Подай а дальше, дальше. А, еще прибежала, понятно. Отбирает. <рошу> Отбирает, понятно. Отбирает, понятно. Что-то здесь у вас. Вау! пони О, что О, О, О, Понят, я О, О, О, <рошу> Написано, снили. Это какие прямо, да. а, они прибежали, вот а у кролика явные проблемы со здоровьем. Да, кролики? Да, только не гладьте их. Не гладьте, девочка, смотри, это у него ушко болит у кролика. Это вот Родила крольчонка, да, Хрюшка? Чего? Увидал? Итак. давайте Челюше, морковочки дадим. Да. Дай мне там Вот эти поинтереснее, чем косули-то бы, если у нас жили. Да, Виктория? Смотри, они сейчас подойдут кушать что парковочка? Чуть-чуть Уже четыре парковочки. Пятый, пятый, вот, вот, вот, А этих написано, чем кормить? Угу. Аккуратно только. Пальчики несу и туда. Нахудо ага, ага. да, ложи. ты? Не бойся. ложи. Нахудо ложи. Они и так ложи. Нахудо ложи. Нахудо Покормить. Не знаю. Не знаю. Сколько? Э, Может, сколько покормить? Папа, я хочу лорковкой покормить кролика. Кого покормить хочешь? Да, кролика. На, бери. Друзья, поделитесь с друзьями. друзья. Я хочу кролика Ой, зачем я это, на, вот морковь. Да. Давай, давай, ложись на морковку. Молодцы, молодцы, молодцы, все молодцы. Вот этот зверь нам знаком. Ну вот это косуля. Балдеет, лежит. Кролики повсюду. У нас морковка кончилась, написано. Иногда морковку едят. Ну на, последний кусочек. Сегодня как раз иногда. Тут должна быть белочка, которую нельзя кормить арахисом. Но белочки тут нет. Кончилась морковка. Белочка. Нет белочки. Это что за животное? Это Лама. Лама? Этот зверь зовется Лама. Лама дочь и Лама мама. Да. Да. Валя, Давай, да. мы Давай, мы. Ну, это бараны, да? Козел. Это бараны? Давай мы вот так дадим. Дедушек. Ага. Ну, ну пойдемте как. дальше. Это где-то... Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Кабаненок. Вон <связи> какие кости! Идут да, еще кость здоровее. У второй этаж. Да, второй этаж у них. И я сейчас отберу камеру. Удобно в таком сидеть, наверное, да, верблюд. Да, Виктория? Ага. Ой, там еще один... Видела маленькие там в углу стоят? Да, да, да, да. то будешь кормить? Моё, я я пошла, я хочу, я... Вот давай Это вот эти что Остав... Орешки они можно? Да, орешки можно им Немного, Нет, я ты им не давай му. вот так вот, вот Смотри Аккуратно Давай ниже. Первые. А морковки можно? Можно. Все надо им раскормить, раздать. вот этому дал. Все, мы тоже вот так вот я Почти. и все скальнили. Так,